Христос воскресенье! Вот случайно она сюда привела воля Божию, наверное, да? Ну, случайно ничего не бывает, хотел увидеть лиц друзей. вот, В результате увидел много лиц. И даже вас чем-нибудь порадую сейчас. Такой, наверное, еще старославянский взгляд на православие. Моя зорюшка-заредница Постучалась в оконце. Выйду зорюшку-заредницу Встретить я на крыльцо, Пострыться на колец, улиц, За колец его лица И широкая а Под отворницей солнце. Зорюшка, заряница, красная девица, ходят девицы, добрые молодцы, любят девицу птицы, Попрошу я у Зорюшки Но с тобой одной долюшки, На твоих одной долюшки, на то Божья воля, Попрошу я у Зорюшки но с тобой. Курежка садни с в горнице, а господь с погородицею белой у дорли Рядом ходят по улице и а на солнышко жмурица по горке за мельницей, на небо лестница. Рядом ходят по улице и а на солнышко жмурица по горке за мили Старин Иисус, нельзя накрыться, А в кристаллах по лесу затолится и воленится, Эй, широкая воленница, А на доролице Солнца, Ну я на по лесу затолится и за воленится, Эй, широкая воленница, А на доролице Солнце